В наших очках тебя не узнать! Команд КВН ТК! Встречаем! Ну что ж, здравствуйте! Перед вами ТК! А мы точно знаем, что мы сегодня победим, потому что репетируем в зале Мэй И подходит Александр Валерьевич Непряков, говорит, ребят, что делаете? Мы, говорим, репетируем, он говорит, круто, а я здесь работаю. Вот, потом проходит время, мы стоим, репетируем, под Александр Валерьевич, говорит, ребят, что делаете? Мы, говорим, репетируем, он говорит, круто, а я здесь работаю. Вот там стоим что-то репетируем, под Александр Валерьевич, говорит, ребят, что делаете? Мы говорим, работаем. Он говорит, да ладно, я тогда репетировать пошел. Вот, видимо, на игру и не пришел. Ха! Смешно! Владик, тебя случайно в детстве не ранили? Случайно? Нет. Ладно, дружище, успокойся, ребят, давайте что по поадекватнее есть? Миниатюра. Случай во дворе. А Саша дома? Нет, он в коме. А он когда выйдет? Так, ребят, вы дураки, что ли? Я надеюсь, вы про республику в коме. Вы что такое несете? Ладно, команды КОНТК, зарядились! рам па па рам па па пам Да, блин, за мой слово парикмахерской. Здравствуйте, можете со мной переспать? Нет, это парикмахерская. хорошая лодка, наша реша, Надежду Кадышеву неожиданно выщепнули за попу. В каждой компании есть такой человек. <реклама> а, ребята, давайте потише. Алло, да? Пацаны, пиво несите! Девчонки уже едут! Ай водку из горла! А, Дать, Наташ, Владик со мной, братан, держите, я мама звонит! <свёк> ну ч, пиво не сидите, девчонки! <свёк> я думаю, каждому знакома такая ситуация. Ну ч, все, пацаны, давайте, я снимаю. Три, два. А, блин, память закончилась. А да ладно, сейчас ману. я удалю, пацаны, еще вы паритесь. Так, вот да, видео, да. как я абсолютно 9 мая снимаю. Вот видео, как абсолютно снимаю. Вот видео, как жена, как. Вот видео, как жена снимает, как я снимаю абсолютно 9 мая на Новый год. Вот видео с ребенком. О. Вот еще одно видео с О, ребенком. Красавчик. Вот я в полицейском участке сижу за то, что чужих детей снимаю. Вот видео, как я жене предложение делаю. <Simone> вот видео, как я плачу. Ладно, пропустим. Ребят, юбилейный выпуск, передача, инструкция по применению. 어떻게? Вот можно удалить. Наконец-то нашли. Ну что, ребят, давайте три, два. А, блин, я все это время походу видео снимал. Но я удалю, пацаны. Мы заметили, что популярные рэп-клипы очень похожи. Алло, все, да, мы расстаемся, все, все давай, давай я все поехали погнали. Я люблю тебя как лето, росу, как любит школьница, поцелуй, как жирный колбасу. Первый раз как увидел, голову вскрушила, будто мама Пюрехи слишком много наложила, обнимал тебя сильно, в руках была любовь. Потом вместе с пюрекой все мне супец, Поломник наложила и сказала «Жди юрец». Расставание для меня — это страдание. Еще и в школе дали дополнительное задание. Я все равно люблю тебя, моя красотка. И самое классное в этом, что рифма не получается. из этих людей — первое другое расставание. Вон, прикольно, а чьи-то душевные слова — это Лехи. Его уже, к сожалению, нет с нами. Его в десятый класс не взяли. <плёк> — Ну что, братан, ты снял? — Я, походу, только фоткал. — Ты чё, дебил, что ли? Все, отсюда! Этот трэп посвящается у кого друзья, дебилы! Поехали! бы сказать, да, может быть, мы не самая опытная команда, да, может быть, мы не самая смешная команда, да, может быть, за кулисами есть команды, которые актерски подкованы больше, чем мы. Но Лига Кама как бы тоже не Москва. Вот Руслан тоже не Александр Васильевич Маслеников как бы. Ребят, я что это в сказал что ли? Ну да. А да, я хотел это в сказать. Ну что ж, спасибо! Модных и стильных танцев Grand Glide. Титулованные преподаватели: гибкий график. Занятия для первой и второй смены, молодежный центр Шатлык. Вход старца для справок 927 670 93 32.